Всем привет! Рад вас здесь видеть. Я хотел бы у вас спросить. Вы рады, что голову освободили? Да. Вы считаете это своей победой? Да. И я тоже считаю. А стало ли лучше жить в стране? Нет! Считаете ли вы, что стало безопаснее? Нет! И я тоже так считаю. Я не уверен, что завтра такое не случится с кем-нибудь другим. И мне кажется, что главная победа – это изменение такой ситуации, изменение системы, при которой это возможно. И мы должны использовать такие возможности, чтобы изменить эту систему. Вы, наверное, видели много роликов, как Ирана Зейналова по НТВ рассказывала, как ужасно, когда подбрасывают наркотики, как это мерзко, как Голунов, бедненький, попал в такую ситуацию. Но вот его освободили, все прекрасно. Как вы думаете, будет ли она такое же говорить про Путина? Доживем мы до тех дней, когда Ирана Зиненалова расскажет нам про преступление Путина. Да. Я думаю, что да. И мы должны делать все от нас зависящее, чтобы это случилось. И это непременно случится. Вы готовы к этому? Да. Вы готовы работать? Да! И я готов вместе с вами. Но освободит ли этот Ирадожинал у вас справедливого суда? Нет, конечно, нет. И она, и Киселев, и другие пропагандисты, которые разжигали ненависть внутри страны, которые разжигали ненависть с другими государствами, будут отправлены под справедливый суд. Я призываю вас сегодня становиться властью. Вы готовы заменить жуликов из Кремля собой? Готовы ли вы стать властью? Потому что никому, кроме вас, там не место. Потому что именно мы, граждане страны, должны обладать возможностями управлять страной, а не отдельные жулики. Отлично, что вы готовы. Это уже больше половины успеха, но этого мало. Мы должны уметь это делать и должны много работать. Поэтому я призываю не останавливаться ни в коем случае на победах и продолжать давить, продолжать работать. После Это наша страна, и мы должны быть здесь властью. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть. Спасибо большое! За нами будущее!